Йо, йо, йо. всем респект, братва, с вами Мародер, что гигабайт, и вот у нас сегодня будет разговор на видео в таком формате, потому что я что-то надоело мне записывать эти видосы, где я сижу просто в комнате и рассказываю вам, как все плохо на ютубе, сегодня именно этим я и займусь, расскажу в целом про ситуацию с каналом, со вторым каналом, и просто я решил, ну, чтобы не было, это уж опять совсем негативное, грустное видео, где я опять жалуюсь и рыдаю, и прошу всех о помощи, я решил выйти на улицу, взять себе пивка, прогуляться с вами, да, мне кажется, этот формат классный, заодно хотелось заюзать свою камеру новую, которую мне подарила Кристина. Присаживайтесь поудобнее и слушайте мое нытье. Сейчас только погодите, я пивка себе возьму. Угу, Спасибо. тетя Спасибо. Да, не забыл сказать. Подписывайтесь, пожалуйста, на телегу, на ВК, на Discord, куда вам там удобно. Да, если вам, конечно, не похуй на канал, потому что YouTube может вас в любой момент подписать. Пожалуйста, ребята, оставайтесь на связи. Конечно, если сами того хотите. В описании ссылочки все. Так, короче, ваше здоровье. Ну ситуация с каналом следующая. В общем-то, я это все уже много раз на стримах говорил, поэтому те, кто ходит на стримы постоянно, коих осталось очень немного, все об этом уже знают. Последнее видео я такое записывал... 12 февраля. И знаете, что у меня такое ощущение, что каждый раз, когда я записываю подобное видео, говорю, что вот на Ютубе все очень плохо, становится еще хуже. Или, может быть, это не на Ютубе все плохо, а на моем канале. Может быть, это естественный процесс, когда канал начинает уже умирать и ничего ты с этим сделать не можешь. То, что раньше работало, уже не работает. И так далее, и так далее, и так далее. Но потом началась специальная операция. В том числе, это, наверное, специальная операция по уничтожению блогеров ютуберов и стримеров. После этого все стало намного хуже, конечно же. Из За всей этой ебаной движухи залупной, конечно же, упал запрос на контент развлекательный. Людям не до смеха, многим людям вообще пиздец, как не до смеха. Понимаю, почему они перестали ходить на стримы, у меня никаких претензий к нему нету, абсолютно вообще, ну то есть ноль. Потом YouTube, конечно же, решил выключить монетизацию в России. Сразу же очень сильно просели просмотры, прям моментально, вы можете зайти на мой канал и посмотреть, какие были просмотры до 24 февраля и какие они стали после. Можно еще это посмотреть, кстати, по лайкам тоже, количество лайков, которое было, количество лайков, которое теперь у нас имеется. Конечно же, развитие канала сразу встало, я не помню, когда я набрал 15 15800 подписчиков, но уже это так давно было, что пиздец. И до сих пор вот эту вот отметку я преодолеть не могу. То есть люди приходят, люди уходят и так далее, и так далее. И, в общем-то, стоим топчимся топчемся на месте. Самое обидное это то, что из-за того, что канал не развивается, и из-за естественного оттока аудитории, потому что, понятное дело, что люди какое-то время тебя смотрят, потом они тебя смотреть перестают, перестают ходить на твои стримы. Или там заходят уже, знаешь, типа там ходили раньше каждый день, потом начинают ходить там раз в недельку, потом раз в месяц потом раз в три месяца и так далее, и так далее, и так далее. В общем-то, потом их не видно, там, год и потом они вообще про тебя забывают. Как бы мне не хотелось на этих людей ругаться, говорить, вот вы негодяй, вы меня бросили в такой сложный момент, и я прекрасно понимаю, что, ну, во-первых, никто ничего не должен. И я вот вижу, что канал загибается, и я этим занимаюсь 5 лет и мне это очень обидно, но я прекрасно понимаю, что людям, на самом-то деле, в принципе, всем на это по большей части насрать и даже тем, кто не насрать, все таки я прекрасно понимаю, что у них есть своя жизнь, что у них есть свои интересы, что интересы могут меняться, что можно Просто надоесть и так далее, и так далее, и так далее. Я вижу, что тает кора аудитория. Это можно посмотреть, там, я не знаю, там по... Даже не просто по показателям онлайна, потому что, ну, показатель онлайна, ну, по-разному бывает, опять же, да, но... Ну, вот на день рождения у нас был, да, стрим недавно. И это был, наверное, самый худший по просмотрам стрим. И кто приходит на стримы по день рождения, правильно, люди приходят те, которые, в общем-то, хотят поддержать, которые любят стримера. И таких людей становится все меньше, все меньше людей меня любит. И опять же, это все нормально. Но из-за того, что отсутствует э, развитие канала, э, не приходит новая аудитория, канал стоит на месте. Помните, я всегда ругался на людей, которые говорили, что вот, Артем... Что, тебе нас мало там, что ли, да, мы же пришли, типа, тебе что, нас мало? Когда вижу, что людей нас все меньше, все меньше, все меньше, рано или поздно не будет вас. Те, кто говорили, тебе что, нас мало, их, кстати, не будет, наверное, в первую очередь даже. И вот, короче, core комьюнити оно тает, оно потихонечку уменьшается, соответственно, уменьшается отдача от аудитории. Я говорю не только про донаты, я говорю и в целом про онлайн, про лайки, про комменты. И, естественно, я от этого тоже позитив не ловлю, сами понимаете, хожу с грустным ебалом, я правда вам обещаю я говорил это уже на стримах но повторюсь еще в видосе что я постараюсь все-таки на стримах негатив не сеять я понимаю, что мне будет наверное сложно это делать но это точно не помогает никак ни каналу, ни стриму, ни мне, ни вам потому что негатив весь выливается на людей, которые все-таки пришли из-за людей, которые не пришли и в общем в этом нет никакого смысла это полная хуйня, ну просто я человек эмоциональный мне иногда просто сложно себя сдерживать, понимаете ебать, у меня рука уже устала держать камеру, она нихуя не весит, а рука с болит. Смени руку, пожалуй. Ну вот, и короче говоря, та аудитория, которая там, меня всегда поддерживала, они потихонечку тоже отваливаются. Я думаю, что те люди, которые не ходят, они сами знают, что они не ходят. Те люди, которые ходят постоянно до сих пор, они тоже знают, кто не ходит. Опять же, я не могу даже быть зол, потому что канал, это мой, это моя проблема. Это моя проблема, это не проблема аудитории. Вот И я правда постараюсь... Не вливать весь этот негатив на ту аудиторию, которая еще ходит, которая еще поддерживает. А, вам, кстати, всем тем, кто еще здесь, большое спасибо. А, короче, что будем делать дальше? Ну, дальше мы продолжим стримить. Я продолжу, наверное, экспериментировать форматами. Вот у нас был эксперимент со вторым каналом. На самом деле, по большей части, я его сделал, потому что если на ютубе стримить каждый день, то пропадают рекомендации. Сейчас последний месяц где-то рекомендаций нету даже, когда я стримлю через день. Я, наверное, еще какое-то время поработаю в формате вот так вот на два канала. Потом, скорее всего, мы с вами со вторым каналом закончим, потому что там уже тоже все заглохло, и значит что вот самое обидное тоже, что второй канал, это же по-хорошему, я вот людей звал, говорю, вот, ребят, второй канал, приходите, туда пришла самая активная аудитория, и теперь там, ну, просто практически вообще, ну, там просто пустота, тишина и смерть. Йоу, внезапное экстренное включение, я сейчас сижу, вот, видос монтирую, хотел вставить скрин на этот момент, что вот, смотрите, короче, как у меня плохо сейчас на втором канале, там, типа, на последнем стриме максимальный онлайн был 18, а так держался там около 10. Захожу в аналитику и вижу, вот это. Да, и это как бы, ну, конечно, мало, да, но для второго канала это уже более-менее нормальные цифры. Получается, что все-таки все не так плохо, как я думал. Получается, опять YouTube у нас прям во время трансляции занижает онлайн, а потом эти цифры правят. Кто сидит в моем основном канале, видел, может быть, мой какой-то пост, я сейчас его удалил, где я скинул картинку о том, что вот, смотрите, какой низкий был Галим онлайн. Сейчас я этот пост удалил, я не могу ставить вам снова эту картинку, у меня нет этого скорина. но если их сравнить, то отличается где-то процентов на 30 онлайн. В общем, это картину сильно не меняет, но в частностях, как вы видите, все не так хуёво. Вот Я просто решил справедливости ради да, вставить это вот прямо сейчас, потому что, ну что делать, вот я сижу монтирую, а да, вот Вот монтаж видео, и в целом, опять же, мало что менять, потому что мы смотрим в основном на цифры канала основного, да, на, и на просмотры, и на лайки, но видите, все, наверное, не так плохо, так что если я слишком много уёбываю, извините, все YouTube меня вводит э, в заблуждение. Всех люблю. Давайте дальше видос. И это вот говорит как раз этот самый тревожный звоночек о том, что кора-аудитория моя умирает. Я это вижу по многим показателям, да, и, к сожалению, ну, не знаю, что с этим делать. Мы даже сейчас модераторов, наверное, по-хорошему ставить, потому что у нас Серегу-модератор в армию забрали, и Настя тоже там вся занятая, короче, в общем-то... Модераторов по-хорошему у нас сейчас на канале-то особо и нету, и надо, короче, искать, а мне даже, ну, не из кого, понимаешь, кто-то там занят, кто-то просто не хочет. У нас, по-моему, впервые такая ситуация на канале, но, в общем, все плохо, ребят, да, все очень плохо, но я могу сказать так. Во-первых, второй канал, да, если у нас рекомендации так и не появятся, то второй канал, скорее всего, останется больше как экспериментальный, буду там выкладывать какие-то видосы, значит, там, я недавно полетал на воздушном шаре, наверное, я это смонтирую, туда выложу, будет какой-нибудь короткий видео, знаешь, ну, которое вообще никак их... Никакого смысла нет их выкладывать на основной канал, да? А туда, что-нибудь туда такое заливать можно, почему бы и нет. А насчет э, основного канала, ну, я буду пытаться, конечно, что-то делать. Какие-то видосики я буду дальше пилить, понятное дело. Стримы мы будем проводить, понятное дело. Пока все просто не заглохнет. Потому что, ну, может быть такое. Я стараюсь уже себя морально к этому готовить. Два года назад я, конечно, не мог себе представить, что моего канала не будет. А Как-то я не вижу уже даже жизни без своего этого канала. А сейчас я потихонечку начинаю уже, значит, так вглядываться в будущее, когда его не будет. Я понимаю, что многие из вас скажут, ну, как так, Артем, ну ты чего? Ну, что, ну, не волнуйтесь, я не буду сдаваться, я не буду канал там когда еще хоть кто-то ходит я никаких не буду делать таких горячих поступков но факт остается фактом то что надо пытаться как-то признать э, что каналу приходит постепенно по маленечку пиздец наложилось вообще все да и меньший запрос на развлекательный контент отсутствие монетизации общее настроение мое настроение да вот этот негатив который на стримах изливается да алгоритмы все это подхватили, засунули меня в очко и оттуда вытаскивать мне вообще совершенно не хотят. Я думаю, что я вот нашел способ с этой системой стриминга через день, да, что там в рекомендации я буду попадать, я действительно э, долгие месяцы да попадал, все было хорошо, практически каждый стрим был у нас в рекомендациях после того, как он заканчивался. Это, конечно, странно, лучше бы рекомендации были, э, пока стрим идет. Но он так лучше чем ничего, согласитесь, да? Так надо на дорогу перейти, а то уже далековато А дома ушел, надо домой идти уже, а то у меня стрим скоро вообще -то. я вышел на самом деле за бухом для стрима. Но ну, решил заново записать видосик. Короче, я постараюсь держаться на позитиве. Это будет точно сложно. Но куда деваться? Вас я, конечно же, ну, естественно, что мне остается. да? Не думайте, что я просто давлю на жалость. Я откровенно вас буду просить. Приходите на стримы, если вам... Ну, хочется, чтобы канал просто существовал просто подольше хотя бы, да. Буду очень сильно всем благодарен, кто заходит, лайкосы ставит, там, поддерживает канал всячески, как может. По крайней мере, на данный момент это такое дело моей жизни, и мне очень обидно смотреть, как оно разваливается. Я понимаю, что у меня есть нормальная жизнь, да, у меня есть там прекрасная жена, я там еще найду работу, у меня разрешение на работу здесь есть, это все понятно, да. И наверняка зарабатывать я буду больше, чем на Ютубе, но это не будет уже делом моей жизни, как понимаете, да? Поэтому сдаваться я не буду, несмотря на то, что все плохо вообще, я не вижу света в конце туннеля. Я не буду сдаваться, я буду дальше хуячить столько, сколько смогу. Здесь все зависит не только, конечно, от меня, я буду продолжать поставлять контент, но и от вас, в том числе, и от YouTube, от везения. Может быть, вдруг что-то поменяется, вдруг станет вдруг все нормально. YouTube там монетизацию включит и реально поменяется алгоритмы, чтобы это никак ни на что не влияло. Блять, запахался нахуй и испотел, то посмотри на улице 34 градуса, ребята, твою мать, камера вся горячая. Короче, смысл видоса такой: я знаю, что все плохо, я постараюсь быть попозитивнее на стримах, чтобы негатив не выливать на вас. Если уж мне захочется с вами поделиться своими грустными мыслями, я буду писать вот такие видосы. Надеюсь, что следующий не выйдет раньше, чем через полгода. Ну и будем продолжать хуячить, ребят. Вы приходите, поддерживайте. Буду вам очень сильно благодарен, правда. Всем, кто еще ходит, большое спасибо, ребят, без вас. Я бы не вывез. Вы там вот последний, кто мне может помочь. Приходите, зовите друзей, там, не знаю, делитесь понравившимися роликами, или там стримы приглашайте людей. Буду очень сильно благодарен за любую помощь, потому что, ну, как бы, я, как вы видите, я стараюсь, я хуячу, я дальше каждый день я пишу видосы. Вот я поехал в отпуск, я три видоса выпустил. Вы, кстати, их отлично смотрели, за это вам большое спасибо. Но общая тенденция все равно, она остается негативной, к сожалению, и я просто, ну, я не знаю, что делать. Я не знаю. Я не раскусил YouTube именно поэтому меня 15 тысяч подписчиков, а не 20 миллионов. А может, я просто не такой классный, смешной, забавный и великолепный, чтобы заслужить себе там больше подписчиков. Может быть оно и так, я не знаю. В любом случае, бросать я буду все тогда, когда все совсем будет глухо и пусто и грустно. А так еще будут стримы, не волнуйтесь, да, ребят, всем, кто смотрит, всем, кто приходит. Жесткие респектусы, конечно, кто посмотрел этот видос. Большое спасибо. Лайкайте, не лайкайте. Это видос просто для аудитории, мне, в принципе, пофигу. Ну, лайкните, наверное, пишите коммент, может быть, тогда YouTube его куда-нибудь там выдаст на главную побольше количеству народу. Люди посмотрят меня, скажут, бедная Артемка, и походят на стримы хотя бы месяцочек. Мы с вами... Отсрочим <смех> смерть канала. Всем большое спасибо, кто еще со мной. За вас, ребятки. Увидимся. Сука, пиво это заебись. Вот все в жизни плохо, пивка дрябнул, получше. Ладно, все, всех обнял. Давайте.